Хочешь участвовать в охране общественного порядка и заниматься профилактикой правонарушений? У тебя активная гражданская позиция, и ты знаешь, как принести пользу городу? Если да, тогда вступай в ряды ДНД! стать дружинником могут граждане России, достигшие 18 лет, не имеющие судимость и способные оказывать содействие правоохранительным органам. Дружиннику выдается удостоверение, форменная одежда, с отличительной экипировкой, оформляется страховка от несчастных случаев. Для вступления в ряды Нижневартовской ДНД обращайтесь в штаб народной дружины по телефону 413670.